Ребята, всем привет! Сегодня мы будем с вами изучать название фруктов. А вы знаете, как называются фрукты? Но сначала не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые и интересные видео. Ну что, начнем? Ребята, думайте, какой мы сейчас будем фрукт изучать? Сейчас я вам загадаю загадку. Слушайте, жарким солнышком согрет, Шкурку, как в броню одет, Удивит бою нас толстокожий. Кто это? Ананас. Правильно. Кто за фрукт поспел в садочке? Кость внутри, в веснушках, прилетели к нему к нему осы, Сладкий, мягкий. Агрикос. Правильно. Вкусно. Пахнет Новый год. Скоро-скоро он придет. Пахнет он смолистой хвоей, мандаринов кожировой Пахнет сдобным тестом сладким ванильной шоколадкой. Мандарин. Правильно, ребята. В корочки, розовые долечки. Этот горький кислый фрукт называется грейпфрукт. Яркий, сладкий, налитой. Весь в обложке золотой, не с конфетной фабрики, из далекой Африки. Что это? Апелис знают этот фрукт детишки, Любят есть его мартышки, родом он из жарких стран в тропиках. Растет банан. А? Я румяную матрешку от подруг не оторву. Подожду, когда матрешка упадет сама в траву. Что это? Я маленькая печка с красными угольками. Что это? Подумайте, ребятки. Да правильно, гранат. Все о боксеры знают. С ней удар свой развивают, хоть она и не но на фрукт похожа груша, правильно. Вкусом те сладковат, внутренность как будто ват. В южных странах вырастает. Фрукт оранжевый все знают. Рода женского она. Догадались, что хурма. Груша, яблоко, бана. Ананас из жарких стран, эти вкусные продукты вместе все зовутся фрукты. Правильно, ребят, сегодня что мы с вами изучали? Фрукты. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь, не забывайте на мой канал, чтобы не пропускать интересные новые видео. Пишите комментарии.